Приветствую вас, представители знака Зодиака Телец. Посмотрим сегодня основные тенденции месяца февраля для вас. Он начнется 1-2 число месяц, достаточно будет благоприятным. Может даже принести некоторую удачу для вас. Эта сфера связана с вашим коллективом и дружеским окружением. Начиная с 4 по шестое. Там будет период полнолуния. И он будет достаточно напряженным, когда будет ну, большинство людей находиться в таком ну, нервном напряжении. Тяжело будет принимать какие-то сложенные решения. Поэтому постарайтесь быть максимально неконфликтными и не вступать ни в какие противоречия ни с кем. Особенно с противоположным полом, потому что будет формироваться квадрат от Венеры к Марсу. Уже начиная с 8 числа ситуация начнет выравниваться. В ней разделает благоприятный аспект к вашему первому дому, к Урану. Вы будете очень дружелюбны, очень будете благоприятно настроены. И я думаю, что в эти дни вас ожидает какая-то радость от сотрудничества, может быть, даже какие-то финансовые приятные поступления. 10-11 состоится соединение... Меркурия с Плутоном, это вероятность какой-то очень важной сделки, связанной за границей с людьми издалека, также это может касаться юридической сферы, и ну, для тех, кто занят, например, в сфере образования, также еще 11 числа. Начнется переход Меркурия в знак Зодиака Водолей. Водолей для вас эта сфера уже отвечает за карьеру в целом, за социальный статус. И начнется период в три недели, когда для этой сферы очень важно использовать скорость мышления, какую-то оригинальность в, идее, в идеях и также быть максимально дружелюбным, собирать людей вокруг себя по интересам действовать вместе сообща в одном направлении 14 по 16 будет формироваться интересный аспект соединения венера с нептуном это для вас 11 дом дружбы но смотрите это может быть и любовь особенно в вашей какой то дружеской среде или коллективе это может быть даже бракосочетание любое торжественное мероприятие это может быть что-то связанное с презентацией, с художественной, с музыкальной. Это какие-то приятные события, которые обязательно ставят след в вашей душе. 15-17 будет не очень хороший, ну, не то чтобы не очень хороший, будет необходимость проявить ответственность или взять на себя ответственность в сфере работы, то есть в решении какого-то очень важного тупикового вопроса. То есть не побойтесь взять эту ответственность, и обязательно вам это воздастся приятными финансовыми бонусами. 18 -го, 19 -го, обратите внимание, будет Венера образовывать, секстиль к Плутону. Так, вот она наш Плутон. И вот она Венера. Ну, это... Я подозреваю, что может быть или любовь издалека, или это какие-то очень хорошие денежки, а может быть сделка. Каким-либо образом связано с дальними странами. Но нечто очень удачное. Также это еще может касаться и вопросов, связанных с юридическими делами. Но что-то может быть финансово выгодным. 20 числа состоится полнолуние в рыбах. И переход из знака рыб в овен. Сейчас напишу 20 -го венеры а венера в рыбах она как правило в гостях но ну, считается что на в гостях у марса поскольку марс является управителем овна то здесь она приобретает такие оновские черты на первый план выходит такая чувственная страсть импульсивность напористость в достижении своих целей ну для вас это могут быть период удовлетворения неких своих Тайных желаний, а эти желания могут быть связаны с чем угодно, с финансами в том числе, но будете проявлять некоторую активность в скрытой стороне своей жизни. Также в это время Венера образует, не Венера, извините, а Меркурий, Уран, Кваш квадрат к вашему урану и о чем это говорит так значит смотрите можете неожиданно поссориться или может быть возникнуть конфликтная ситуация с кем-то из вашего руководства или она может коснуться ну, элементарно вашего партнера по браку так, э, значит, что помогут? Помогут деньги, <смех> помогут дела уладить финансовые перспективы или обещания этих финансовых перспектив. Ну, а 28 числа месяц закроется началом благоприятного аспекта в вашем 12 доме. Ну, я не знаю, какая-то тайная радость ожидает, что-то приятное. Вы будете слишком великодушны, оптимистичны. Может быть, в этот период вы захотите пожертвовать на какую-то благотворительную организацию, очень крупную сумму финансов. А может быть, получите какую-то крупную сумму от продажи какого-то вашего творческого продукта. Ну, не знаю. Поживем, увидим. Ну, а для тех, кто желает посмотреть более глубокую часть на картах, Основное, с чем будет связано основное событие для представителей знака Зодиака Телец в феврале месяца, то пожалуйста. Так, здесь башня и всадник и кольцо. Значит, ситуация очень интересная. Она может означать как поездку в ЗАГС, получение также вестей от какого-то партнера издалека может быть заключение очень важного договора, связанного с вашей прямой финансовой деятельностью. Но в любом случае это будет что-то приятное. Желаю вам приятного месяца. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте, кому интересно. Подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.